А, да. будет сегодня своих хоть немного показать, да? Да, точно. Сто лет уже не показывали. Так, что там комменты? Да тут Миша спамит ссылками. Так. <с> Так открыты. Mm. Ну вот, начнем с вот этого, да. Это как раз тоже в тему этого. Вот доберемся до да, выстигать. Mm. Тоже что-то такое похожее. Вот. Я так, рад. Как этот бык туда допрыгну. Видите, первые ряды. Наверное, же самые дорогие. А вот эти костюмчики же. сидят. Поганцы такие. Вот, я мы этот, по-моему, не показывали, еще как раз это вспомнил, новость. На Кариде русских сажают отдельно, русскоязычных сажают на отдельные трибуны, потому что русскоязычное население болеет за быка всегда. И чтобы ну, как бы, не портить, не портить вот это... удовольствие, удовольствие местным, их там каким-то приезжим, которые за торера болеют, вот садят отдельно, такая вот эта самая, отдельную трибуну. И да, правильно. Какие мерзкие ебальнички, а. Как они обосрались. Сколько адреналина они выпустили. Вот так вот должно быть по правде. Только решеточки, чтобы это не было, да. Пришел ты на кориду, все, будь добр, бери шпагу, красную тряпку и один на один на быка. Вот, что все эти подонки, которые, и подонессы эти, да, вот, которые пошли, пошли смотреть на то, как убивают животное, невинное животное, да. Вот, а при этом... Любят сожрать колбасочки какой-то и говорит, да нет, это, ж, это нормально, ну что там, -то? я ж не убивала там никого, да. Вот, к сожалению, опять бы, пинка вот это дать бы, э, даже, с... ладно, не буду называть, а то обидится, залупится все равно. Так, дальше. Вот это как постепенно уменьшается объем, ну мыло в частности, это ДОВ знаменитый. А цена, ну, судя по всему, остается та же. Вот 19-й год, 113 грамм, 21-й, 106 грамм, 22-й, аж 90-й, сразу аж на 16. Видите, вот какие так, мелкие суки. эти самые, вот, подонковские эти самые, вот эти все малоимущие, да. Все мало им, блин. Обмануть, объебать, объегорить, обсчитать. Ну, масса вот этих терминов существует, да знаете вот, на все... синтезированную химию добавляешь, смешиваешь, получается мыло вот это вот, ну или масло, хотел сказать, ну какая разница. То есть, что то, что то можно генерировать, это сабы, допустим, да, это я молчу уже про материализацию, про всякую, хоп, наклепал мыло, ой, буду меньше делать по той же цене, чтобы больше денежек заработать, какая тварь, блин черная дыра Без, то что бессовестные, бездушная, бесчестная, абсолютно эти твари, да, уже и повышение цен идет, не, надо еще уменьшить какой-то этот продукт а то вы сделаете такой, что уже руками не возьмешь вот такой кусочек, да Этих... Оно будет просто пластиковое. <смех> в гостиницах в этих самых выкладывают эти одноразовые. Эти ну самые... да, обмы... Обмылки. <смех> Лютые, да, действительно обмылки, блин. <смех> а это считается этим, ну как, об, обслуживанием. <смех> Ладно, давай, это, дальше. Это, Про Я советские знаю. бани, это пипец, это а, самая разница какая была. Кошак хочет и что требует. Верните лето и зеленую травку. Да... Я помню, как уборщица в этом самом, да, в бане, вот на шахте, допустим, да, в шахтной бане, вот она ходила, и вот эти вот обмылки, которые э, кто бросал на пол, кто не этот самый, также же ж на полочках на этих оставлял под, душ, под этими шлейками, да, вот, она ходила, все это смахивала и в этот э, в ведро, понимаете, это в Советском Союзе, потому что маленьким обмылкам мылиться, э, ну, нельзя, неудобно. Для того и существует эта промышленность, чтобы это изготавливать, чтобы было все в достатке. Ну вот уровень нашей нищеты. Мы эти обмылки в этот самый чулок, капроновый чулок приспособили, засовывали, получается такая. Ну я говорю наша нищета, я имел в виду именно нас. Такой куль получается мыло и мышь руки. Вот еще и получается там опять обмылок бесконечное мыло. А, видите как? А? А, видите, вот это одна лошадка ходя. другую это самое подначивает, да. Ну а что вы хотите, да? Ну хоть игрушку Ш им повесили. Бред, всю жизнь провести вот этом загоне, вот. А он ну, теперь не надо. Ну раз нет, не хочу. А, нельзя это самое, нельзя животных мучить, нельзя. Людей нельзя мучить, ну, да, животных вот тоже. тоже. Маленькой елочке, холодно зимой. Из, из лесу елочку взяли мы домой. Для меня это звучит примерно как бедная рыбка вымокла в пруду, взяли мы рыбку и на сковороду. Вот. И, а и да, дети да. собой деревья не надо мучать без этой самой, без, без причины, мудры. да. Вот, это мы на том стриме показывали да, оборотную сторону, когда елки э, на скелет шарики вешают ну да. Никогда не переставайте верить, что вот вот произойдет что-то чудесное. Вот это на самом деле очень приятное чувство. Вот оно. Ну сложно его в себе из, ни, из ниоткуда вас генерировать. Но и надо вот просыпаешься вот днем и чувствуешь день будет вот какой-то такой особенный вот какой-то прекрасный вот что-то произойдет это самое ну, как правило ничего такого не проходит но целый день с таким ощущением ходишь и это классно если бы оно такое каждый день было это счастье просто вот и этого надо стремиться это, к этому надо стремиться этого надо добиваться вот это вот что касательно эволюции. это все взращивается, и это на самом деле не шиза какая-то это на на самом деле так оно и есть это как раз и есть вот это открытое часто и бывает по много минут и даже бывает по много часов открытые двери вот это вот и на мире ну к светлым этим предкам нашим да к вышним этим и постасям ну то есть вот этот вот канал вот этот связи да все время открыт и когда чувствуешь этот поток этой энергии вот тогда и это э, лучше становится поэтому э, ну, призываю или как это сказать да рекомендую рекламирую вот, все-таки самосовершенствуйтесь двигайтесь. Есть, все-таки, польза от эволюции. Вот. Вы вот поймите, понимаете, как вот, э, я не могу сказать, что это будет все хорошо, пинцетно. Давайте я вам покажу такой этот, принцип, по которому. Вот поймите, когда у вас маленькая такая душонка, да, и вот вас вот когда вот пиздят там или бьют, или вообще во вообще в прямом смысле слова <coughs> имеют вообще дыхательное пихательное, да, у вас вот такая вот маленькая душа, у вот такого объема, да. Вот это вот то, что вас э, мудляет, наказывает, бьет, полностью покрывает вашу сферу, да, внимания вот этого, да, ощущений. Вот. Больно, конечно, неприятно. Вы всей кожей вот это воспринимаете, да, если вы, э, удается вам все-таки самосовершенствоваться, да, а душа приращ... приращивается именно морально-этическими перемогами, вот. вот вы взращиваетесь, вы увеличиваетесь в размере, те невзгоды, которые вас мучили, вы их превзошли, они вас уже не пинают, вы уже не позволяете вот этим мелким невзгодам вам пинать, ну, они были когда-то страшные для вас, да, но потом вы выросли, переросли все это дело. Они уже вас не пугают. Все, вы их э, утилизировали, уничтожили. Но у вас есть, э, это как говорил еще этот самый, да, Фрэнсис Бекон. Э, чем э, больше эта э, сфера нашего знания, тем больше точек соприкосновения с неизвестным. Это как раз об этом и говорится. Вот душа ваша приросла, вот. И я не могу сказать, что вам от этого стало легче. Вот в прямом смысле слова, понимаете, я не могу вас обманывать. Вот, но... Те невзгоды, которые вас мучили, которые вам казались совершенно непреодолимыми, да, печали вот эти, мучения всевозможные, вы их переросли, вот, но вы, к сожалению, в этом реальном мире, пока он, э, ну, не идеален далеко, вы соприкасаетесь с другими своими определенными невзгодами, они а не другого уровня, другого порядка, вот, но пока нет э, такого состояния, когда вы вообще не соприкасаетесь с чем-то негативным. Вот нам нужно выйти на вот это понятие, когда мы в, в, разрастемся до такого уровня, что будем уже друг с другом полностью соприкасаться, и не будет вот этих невзгод. Вот к этому вот нужно стремиться. Вот так вот я могу только... По-другому никак. Мир, дружба, жвачка наступит только после того, когда произойдет вот эта вот окончательная эволюция. До этого... Э, идеально вы жить не будете кайфовать не, ну это предатели есть, которые уходят там на острова, в локи всевозможные да. это, ну, я их не уважаю вот котик, правильно клоуна этого Западные... нахер, с, нахер Санту и нахер этот ЭДГ ну, вот такие пироги видите, вот, правильно понимают политику партии Игорь Кадьевич ходит Признаки полетия, так сказать. Небольшое потепление. Какой будет погода в конце ноября и первых числах декабря в Красноярске? Ну, обещаю, конечно, 19 с палкой. Ну, если потепление, уже хорошо. Вот, если у них там было за 40, то, конечно, ну, да. это потепление. Ну, потепление пошло. Я надеюсь, что завтра уже у нас будет плюс. Вот, потому что сейчас уже болтается на уровне. То он, погадник пишет, минус один всего. Ну, да, и снег такой, видно, что он... Да, пошел. Нет, на... сегодняшний пошел. Ну, да. Впервые, да? Вот. Мрази эти насыпали белой мерзости. 8 декабря. Вот. И он уже такой именно начинает слепаться, в общем. О, ну, в общем, если бы не специальная операция, не вот это вот, что народ заставляет воевать, этого вообще бы не случилось. Вот идет в Астрахань. Какая вообще какая зима может быть в Астрахане? Это Дельта Волги, это Каспий. Там мир, дружба, жвачка и тропики должны быть. И вот надо, чтобы люди это поняли. Вот наконец-то, да, хоть какие-то. Ну в очередной вот, раз уже. Да, это ж, Это и тоже ж новости Сто лет в обед. Ну она под разными соусами, под разными этими. Новую линию по производству деревянных домов открыли на заводе в Заволжье Нижегородской области. Заволжский деревообрабатывающий завод запустил новую производственную линию по изготовлению стройматериалов до дома комплектов из клеенного бруса. Ну то есть это вот это модульное так называемое строительство. Какие-то эти самые, потом может быть подрядчик или какой-то субподрядчик скупает у завода эти модули, блоки. Пум-пум-пум, построили деревянный дом. Это вообще супер. В принципе, все готово для того, чтобы всех обеспечить индивидуальным, mm -hmm. качественным, современным, по, по всем вот этим понятиям, действительно, да, дома будущего, для каждой семьи, для каждого человека, чтобы это было. Вот, это далеко не новость, это без конца об этом все там говорится, да. Вот это вот, целый ряд лет мы вот показывали вот это этот Принтинг этот, да, печатание этих домов Перед этим я еще бездну времени лет По-моему, долго... Ты говорил перестройку Да, эту. долгое время, я даже эту вырезку из газеты держал В 80-м забытом каком-то году ну вот, В эпоху перестройки я прочитал сообщение мечтал об этом Потому что мы тогда вообще своего жилья не имели Даже такого далеко не совершенного вот. и вот я в одной газете нашел заметку такую, да, было написано, что существует технология, адрес там, телефоны, трали-вали, изготовление в трехдневный срок под ключ жилых домов. Вот, подъезжают несколько автомашин, в том числе там какая-то цистерна, вот, строится жилье из пенобетона. Ну, это как сейчас газобетон этот называется, или как он? Или гипса бетон Ну, в общем, тоже вспененные блоки, они довольно легкие. Вот. Так, ну, как шлакоблоки, но ну, только они легче намного. Вот. А это было вот уже... Заказывается знает, проект, когда. оплачивается, подъезжается несколько автомобилей, делается подключение. Заливается все это целиковое вместе с фундаментом, потому что это суперматериал, да, вот этот так называемый перлобетон 80 какого-то года, да, все это дело. только коммуникации, ну, отверстия для этих самых, которые вставляются там, электричество, вода, газ там, что тебе этот самый, да, канализация, все, вот, в течение суток эта хрень застывает и все, и потом хоть из пушки стреляй. Вот, ну вот видите, похерили эту технологию. Mm -hmm. так, Верик, <coughs> Зато мы вот такие <coughs> вот, такую хуйню не можем. Да,